Всем привет! Одна из причин. Заводим-заводим, а оно не заводится. Я сейчас продемонстрирую все это дело. Обычно, как заводится. Не заводится. Смотрим. Выкручиваем свечу. Опа. Есть. Вот свеча, как видно, мокрая. Не мокрее, я понимаю. Искру я проверял, искра есть, до этого камеша. Душный фильтр откручиваем, вот эту сторону и смотрим туда его внимательно. Прибежу камеру, вот так вот, опаньки, опа, видно бензин потек. значит Предположение такое, значит клапан вот этот лепестковый у нас, то есть сас произошел он, отогнулся а потом когда назад поршень пошел он должен прилечь он видимо не прилег. и поэтому значит бензин выбросил поэтому значит, патруку посуда ну и проверим сейчас скручиваем лепестковый клапан и смотрим что там происходит значит причина как вы видите значит заводим заводим не заводится здесь открываем воздушный фильтр и моментально отсюда бензин потек потек это значит когда мы много значит качаем а вот если значит немного то в принципе поближе. Смотрите, спокойно буквально. Видите, что творится. Открываем наш лепестковый клапан. Вот он. Что там такое может произойти. Мы приступаем к демонтажу. Раскручиваем эту беду. Опа. Осторожненько. Собой здесь. И сюда подальше. Раскручиваем коллектор. Скручиваем вторую, мне здесь раскручено уже. Чуть-чуть еще. Есть. Так, остался коллектор здесь. Все, сняли. Сюда, молчик. Опаньки. Есть. Фильтрация денег. Все мокрая этот пока установку ставим что здесь получается эти коллектор воздушного фильтра полностью мокрый то есть бензине теперь нам осталось эти два болта эти два болта открутить И здесь у нас будет находиться уже лепестковый клапан так приступим на конце Ладно Так, паники. Лепесковый клапанчук. Опа. Прокладочка. Вот он красавец. Так, аккуратненько его раскручиваем. Вот то, здесь вот они бывают такие, бывают другой конструкции. Ну а вон это думаю, к по размеру подходила. Ну сами лепестки. Здесь или соринка могла попасть, или масло, когда он долго он долго стоял, вот масло могло попасть, он как-то или залип, или еще что-нибудь могло произойти. Это у нас вот, так вот. Есть. Сильно не зажимаем. Чуть-чуть. нельзя можем повредить так и внимательно смотрим на зазоры этот пролегает хорошо видите не шевелится а вот этот видите ходуном ходит то есть здесь есть зазор он пропускает на эта сторона лепестка. Вот в таких случаях с лепестком, конечно, копаться здесь сложно, чтобы его настроить. Его просто этот лепесток выкидывают, то есть другой покупать лепестковый клапан. Этот подлежит замене. ну кто, кажется, умелые руки какие, могут его там поднастроить как-то. Но ну, в принципе, он уже, кажется, металл устал, как речку говорит. Вот и его надо полностью менять. Ради эксперимента, значит, мы его попробуем вот так перевернуть значит вот эта сторона видите, плоскость прилегания и здесь отпечаток у него есть эти плоскости прилегания Вот, то есть он стоял вот так вот. теперь мы его переворачиваем вот так вот. закрутим все это хозяйство от бедности как говорится так на время вот. а вообще то в принципе его надо менять перевернули и закручиваем его не сильно в напряг, чуть-чуть так его подтянули все. дальше можно избу сорвать под силу потому что это очень сложно вот берем стекло берем шлифковку или шли бумагу как специалисты говорят вот эту плоскость которая пролегает надо ну да, шлифануть именно ровненько нашла вот получилось я так уже крыса и его все равно буду менять вот очень ровненько не спеша очень нежная работа такая вот здесь, здесь. Вот здесь здесь есть чуть-чуть ленца может быть какая-то солинка лепещинка тут попала и туда вклинилась я присмотрелся в принципе можно этот лепесток немножко очень только аккуратно чуть-чуть ленца так крутил крутил я его шлифование почти ничего не дало это все равно у нас это самый немножко отходил вот так вот нюанс вот когда это самое мне приходили такие скудра бывало и вот такие кулибины вот такая проволока была вставлена вот сюда вот, вот под вот этот и под этот под линии немножко была подставлена вот была вот я обратил внимание почему сейчас понимаю это для того чтобы смотрите вот получается у нас ограничители лепестка значит прилегает значит вот на этом расстоянии Лепестку, то есть он придали здесь его вот здесь приехала мы проволочку подкладываем он будет по проволоке прилегать то есть миллиметра на два смещается примерно вот что я сделал я вот так вот взял его вот потому что проволочка это ненадежная штука раскрутил как раз вот поставил опять же на ровную поверхность то есть на стекло вот так вот и вот это немножко кстати, вот здесь дец, дец, Очень аккуратно, чтобы не вот так вот, не вот так вот, не вот так вот, а именно ровно нашло. Потому что если мы здесь залежем, оно вот, то мы Вот только такими вот ровненькими. Вот оно получилось, у нас вот эта плоскость, вот здесь вот плоскость кончалась. Прилегание. А теперь она на 2 мм стала дальше. То есть она будет лепесток этот. Не вот здесь его. Вот, придавливать а вот на это расстояние больше то есть тогда получается что у нас у нас вот здесь если мы придавим то значит консоль большая здесь придаем консоль меньше здесь подаем то есть сила будет давление больше на этот лепесток и он у нас должен прилечь вот. но я попробую получается нормально ну значит ставим его на место я сейчас покажу как оно получилось так и так что-то у нас получилось в принципе неплохо я не думал что так получится приближаем так вот смотрим проверяем значит эту сторону никакого шевеления то есть отлично пролегает эту сторону смотрим никакого шевеления ни с этой стороны ни с этой стороны все чудесно получилось вот эту часть когда снял значит шлифовал немножко то есть снял там 0.2 0.3 или сколько там не знаю вот а потом значит приложил немножко то с этой стороны то с этой стороны немножко отходило вот за счет того что там подтачивал вот я значит настроил так что она прилегает давит эта плоскость полностью так как надо чтобы было прилегание чудесное Вот добился этого не буду показывать потому что это в принципе не все это будет заниматься вот ну теперь ставим и проверяем как она будет работать этот в бензине, клапанчук вот эти места тоже аккуратненько вытерли, и вот таким образом его оставим опаньки, есть, и коллектор сверху все чистенько все чудесненько Вот и ставим его на место вот, прокладки не порваны, потому что это очень важно, то есть герметичность в этих двигателях, особенно герметичность, это очень-очень важно и важно, коллектор монтируем как говорится по первого по диагонали этот был закрутили и по диагонали этот был закрутили подтянул этот подтянул затем этот подтянул бы не было прикосов есть слишком не надо сильно вот, буквально вот так вот немножко есть порядок. мы Ну еще немножко проверим. Вот, а потом В конце еще раз то же самое. Теперь эти ставим этот болт и этот болт по диагонали. Их потом подтянем, а потом все вместе еще раз подтянем. Конец, как говорится, делай венец. Так, заводим. Повернули. Аптом, мото, сад, огород, освещение, отопление и всякообразные ремонты. Дешево, металлик с нитрой. В мешках пакета горшка. Вверх ногами. Результат на мансанд. Нифига себе к Новому году. Эту работу желательно проводить. Но блин и молотит. Как и в медицине, прививка начинается со стерильности. Полный ремонт аэрографии. Электрика без потолочных коробок. Что дает экономию газа. Нужна зимой и летом. <кху> блин, плещи. А то спугалась думала, и думала, что машинка накрылась.